безупречное качество и подведет это все хорошо менять такой один цилиндр на сегодняшний день более 20 тысяч гривен также дома есть помощники которым тоже приходится давать такой ключ да он не сделается дубликат в этом можно быть уверены но по каким-то причинам этот помощник пропадет непонятно где этот ключ огромный плюс в сторону моторных замков ключи можно в принципе не давать либо открывать удаленно по звонку либо давать временные доступы даже если вдруг что-то случилось с электрозамком, то всегда можно скрыть его ключом.